Handmade всегда лучше стандартного. А это значит, что если вам мало данных и стандартные отчеты Google Аналитики перестали вас удовлетворять, то спецотчет спешит на помощь. Привет, это Наталья. И сегодня разберем специальный отчет Google Аналитики. Для начала определимся, что мы хотим видеть в отчете и какие параметры и показатели нам необходимы. Параметры – это атрибуты данных. Показатели – это количественные значения. Например, в таблице на экране содержится один параметр – источник и два показателя – сеанс, страница за сеанс. Важно, не все показатели и параметры сочетаются между собой. Каждый из них относится к определенному уровню данных – уровня пользователя, сеанса или обращения. Старайтесь объединять только параметры и показатели с одинаковой областью действия. Полный список допустимых комбинаций параметров и показателей смотрите по ссылке в описании под роликом. Итак. У вас есть несколько основных отслеживаемых целей. У вас есть желание проанализировать достижения по каждой из целей, причем по каждому источнику трафика. Вот тут вот и поможет специальный отчет. Выбираем нужное представление и переходим в раздел «Специальные отчеты». В меню вы увидите «Сводки», «Мои отчеты», «Сохраненные отчеты», специальное оповещение. Выбираем «Мои отчеты», «Добавить отчет». Вводим название отчета. Выбираем структуру отчета. В каждом отчете присутствует как минимум одна вкладка с группой показателей и параметров, но их может быть и несколько. В специальных отчетах доступно несколько типов структур. Анализ, стандартный отчет Google Analytics с линейным графиком, таблицы с разными уровнями вложенности и выбором дополнительных параметров. В рамках одного отчета и одной вкладки можно добавить несколько групп показателей. Простая таблица. Данные представлены в виде таблицы и их можно сортировать. Наложение данных на карту. Отчет по странам и регионам показывает выбранные показатели на карте. Выбираем простую таблицу. Выбираем группу показателей, например, сеансы и все важные для нас цели. Заявка, онлайн-чат. В поле «Анализ параметров» выбираем источник канала или канал, в зависимости от того, что вы анализируете. Ну и, если необходимо, задаем фильтр. Выбираем «Создать желаемый отчет». Теперь осталось только выгрузить его. Как видите, это не сложно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком, до встречи!